Ауду Билляхи, шайтони Раджим, Исмилляхи Рахмани Рахим. И дальше Аллах субталин говорит: Инна алейна, ляль гуда Поистине инна! Мы сказали, что инна это для усиления, и потом лям для усиления идет. Алейна нам принадлежит, нам надлежит, на нас ляль Вот это лям это тоже для усиления, непременно. Окончательно, конкретно, нам надлежит вести прямым путем тот гидаят, который мы каждый день просим, иди нас сирот аль-мустакам, иди нас сирот аль-мустакам. Только ты, о Аллах, веди нас по дороге прямой. Никому другому мы не обращаемся. Никому, ни к Трампу, ни к Путину, ни к какому-то там и еще какому-то там махлюху. Поистине к Аллаху мы принадлежим, ему принадлежим, и у него мы только просим. И, и Аллах Субтитры, сам говорит, «Инна алейна лальгуда» – «Поистине нам надлежит вести прямым путем». «Инна алейна лальгуда» – «Поистине нам» – «Алейна» – «На» – это вот «нам», «на нас», «прямой путь на нас» именно. Аллах говорит, «Поистине нам надлежит вести прямым путем, инна, инна поистине, алейна, на это нам, алейна лальгуда, лальгуда от слова «хидаят», хидаят тауфик. прямой путь, прямой путь, который мы постоянно просим, веди у нас по дороге прямой, наставь нас на этот прямой путь, поставь нас на этот прямой путь». Веди нас по этому пути. Вот этот «гуда». «Ва хайруль гуда гуда Мухаммадин, саллиллаху алейхи вассалям». Мы всегда на всяких худбах мы произносим это. Самый лучший путь – это путь нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи «Ва инна ляна». И опять «ва инна» и поистине. «Нам» «инна ляна» принадлежит. И опять «лям». Для усиления для ахирата для ахирата воль уля и ахират и эта жизнь это жизнь и эта жизнь принадлежит именно аллаху субханаху вата и воинна на на хирота уля нам принадлежит последняя жизнь и жизнь первая Ва инна-ляна лаль-ахирата. Валь-уля нам принадлежит. И поистине нам принадлежит. Смотрите как. Ляна нам. Ля-ахирата. Ахират. Та жизнь. Валь-уля. Вот это уля. Это вот первая жизнь. Уля, первая жизнь наша вот это Принадлежит Аллаху Субхану таля. Фаандартукум, тукум, ту это я. Аллах Шпантеле говорит, я вас кум, тукум, я вас андара. фаандартукум, тукум, я предостерег вас, я вас предостерег наран от огня, который талялла пылающий, который пылает талялла. Андартукум. Нарон. Талялло. Я вас предостерег от пылающего огня. Андартукум, Я предостерег вас от пылающего огня. Андартукум. Нарон. Талялло. От пылающего огня. для я Илляль ашко. В этом огне ля ясляха. Гореть будет только самый несчастный. Ля ясляха, илляль-ашко. Войдет в него только самый-самый-самый несчастный. Илляль-ашко. Ля-ясляха, илля-ляшко. Ясляха. Ага. Это возвращается на огонь. Ага. Местоимение. То есть. То есть в нем, в него зайдет, в нем будет гореть ясла, га, в него войдет Илляль-Ашко. Ашка это Да самый несчастный. Ашкая, أشقى... Оллах, не сделай нас из числа ашкя. Ашка أشقى... несчастный, ашкия أشقى... это несчастные. Ля ясла илляль-ашко. Здесь ля. Не войдет в него никто, кроме как только несчастный, не будет в нем гореть никто, кроме как несчастный. Ля илла, видите, ля илла ля отрицание, и потом идет исключение. Сначала не войдет в него никто, кроме кто самый несчастный. Аль ашко это самый несчастный, Ша-ки-юн. а здесь аль ашко это самый несчастный. Ля الى, الى, الى. Войдет в него только самый несчастный. Ля и илля-ляшко. Ля-ясляха войдет в него. Яслага-ашко. Можно здесь даже убрать вот просто ля и лля уберите, и получится ясла аляшко. ляшко Самый несчастный войдет в него. Яслаха-аляшко. Но здесь мы говорим «Ля яс или илля ля шко". Не войдет в него никто, кроме как только того, кто самый-самый-самый-самый-самый несчастный. «Ля илляга, илля Аллах, Аллах, Что этот несчастный делал? Что он зайдет в этот вагон и будет гореть там? Что он делал? «Ал-Ляви», тот, который «кэддаба», тот, который щел, щел ложью истину, и еще он вата валля, он еще отвернулся от этой истины, отвернулся еще говорит, что это ложь, это не истина. Алляви, вата валля, который шел истину ложью и отвернулся, отвернулся от истины, отвернулся от хак, Аляви тот, который, Алляви, кедзибу считать ложью. Каддабаю Вот Ватавалля. Тавалля – это отворачиваться. Абаса ватавалля. Придет такой еще глагол в другой суре. Сура Абаса называется. Отвернулся. Отворачиваться. Поворачиваться. Поворачиваться во время боя, поворачиваться спиной, убегать от врага. Тавалля – это большой грех. Тавальда, Не поворачивайтесь друг к другу спиной. Тавалля. А этот отвернулся. Этот отвернулся от истины. щел истину ложью и еще отвернулся. Тавалля. А теперь другая. Другая группа. Васаюджаннабу галь-атка. И будет отдален от этого огня. Аль-атка. Тот, который остерегался Наказание Аллаха, таква, который имел богобоязненность. Васаюджанна бухаль атка. И будет отдален от него. Ага, это саюджаннабуга, ага, возвращается на огонь. На огонь Джаханнама. Будет отдален от него, остерегавшийся наказание Аллаха. Васаюджанна бухаль атка. Саюджаннабуха будет отдален от него, аль от остерегавшийся наказания Аллаха, аль тот, который приносит юти малаху, ятазакья, чтобы очиститься, который приносит свое имущество, чтобы очиститься, Аллади юти малаху ятазакья, тот, который приносит свое имущество для очищения. Ятазакя, тазакья Аллахи ютималагу. Я тот, который приносит свое имущество, чтобы очиститься, чтобы очиститься. Ютималагу приносит, он приносит свое имущество, чтобы я очищаться. Мал это имущество. ломали а ходдина инндагу меня матин туч за ломали а и ни у кого нет перед ним благо уломали а один инндагу меня которое должно было быть возмещено ломали а ни у кого ломали Ахадин, ни у кого перед ним нет никакого мин няматин. Нет никакого няма, это благо, милость, которая бы его возместила. И ни у кого нет перед ним благо, Никакого блага, которое должно быть возмещено. У мали ахад. Ва ахад, ни у кого нет. Айдаху, перед ним. Ньяма это блага. Ни у кого нет никакого перед ним, никакого блага, которое должно быть возмещено. За исключением Но тратит он лишь и стремление к лику Господа Его высочайшего. за исключением. Ибтига это желать, когда человек желает лик Аллаха, ваджх уажди роббагу, уажди роббейхи, лик Аллаха человек желает. Аль-А'ля Аля высочайшего своего Господа, высочайшего на и высочайшего. Аллаху Аля иллабтига уажди но Аля Но тратит он лишь и стремление к лику Господа его на и высочайшего ибтига это стремление и стремление ваджг ваджг это лик лик робб господа и его лик его господа -а высочайший вала сауфа ярда и затем вала сауфа Лям это для усиления сауфа это для указания на будущее время ярда Глагол будущего времени, мудория, он будет, он останется непременно довольным. Ярдо. Роды Аллаху. Ангум. Как мы говорим, роды Аллаху. Ангу. Роды Аллаху. Ангу. Валясауфа ярдо. И он непременно останется довольным. Валясауфа ярдо. И он непременно останется довольным. Валясауфа. يا رضا سبحانك اللهم و بحمدك أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك